везло, потому что, наверное, искус... искусство домосцены я прошла обучение, как говорится, и, на... и в теории, и в практике. Мне было лет 17, да. Первое, кого я узнала из домосцены, это был организм. А потом, благодаря организму, благодаря а в то время известному компьютерному клубу «Вирус», я умудрилась познакомиться с ТМК, с паяльником, и с со всей остальной Держинской тусовкой. А в то время в институте мы проходили э, субкультуры, и нечаянно была затронута, соответственно, не совсем уж муждомассенерская, а все, что связано с компьютером и прочее, прочее. Замучила бедного организма, чтобы он мне про все везде рассказал. Ну а потом все это было представлено в институте. На меня посмотрели, конечно, и очень удивились. Сказали, что, девочка, вам бы лучше писать, конечно, там, о какой-нибудь традиционной культуре и прочей гадости. А так вообще насчет само... самого Дехалта, Это был 2006 год. Меня попросили нарисовать флаг Майкрософта. Давай, Жень, все, снимаем. Ну... Попросили, попросили. Когда я так удивленно спросила, зачем вам все это надо, они сказали, что они будут его сжигать. Вот я очень сожалею, что меня в тот момент не было рядом с ними. Я не посмотрел, как мое творение горело. Да не видно его там, не видно. Да, именно так я и познакомилась и с Дехалтом в 2006 году. В 2007 году я не смогла приехать. Я лежала в больнице, но было не страшно, потому что окончание Дехалта я застала у себя дома. Все дружно поехали отмечать ко мне. И потом, да, 2008-2009 год, это был замечательное время в Орджоникидзе. Там... Я как раз со всеми познакомилась. А потом в 2009 году дихал стал плавненько затихать, затихать. И Кипер предложил все это дело организовать на природе. А я в то время писала как раз о проведении разных мероприятий, концертов, опен-эйров, фестивалей. И так получилось, что, взяв за разработку проект Дихалта именно к формате ОФНР, я защитила одну из своих творческих работ. И 2011 стал просто таким знаковым Дихалтом, когда собрались все и даже больше. Это один из самых лучших для меня моментов с 2010 по 2016 Это самый удачный Дихалт. Сметанка! Ой, так все была сметана, что ли? Что, а можно, сметана, можно да. вмазаться? Да. Там, там есть все, короче. А там все, Лимон или да. нет? нет. Говорю, Когда, это, да, короче, варится, да. там две, две, два, два чата, короче. Еще, ну, ко мне обратились насчет того, почему именно так подписана работа. То есть, откуда я выбрал такой ник. Почему именно ник Лояна? Я уж думала, 10 лет я со всеми общаюсь. Да, 2006 года все меня знают и до сих пор продолжаются такие вопросы. Что за ник Лоян? Я думаю, что... Давно всем известно, что мое полное имя, фамилия и отчество звучит как Клоян Ксения Сергеевна. То есть все, с кем я общаюсь, не только по демосцене, но и в других областях, знают меня исключительно по фамилии Клоян.